Вот моя бывшая секретарша. Жила здесь, в Москве, у сына. Сына ученой, лаборатории. Ехала к себе домой. И пока ехала, подхватила коронавирус. Угу. Так тяжело болела, но главное не это. Теперь она мне звонит и говорит, я ведь задыхаюсь, не могу спать. Вот. Осложнение? Конечно. Самое главное коронавирус – это осложнение. Вот сегодня я разговаривала с соседом, Слесаря. Он переболел коронавирусом. У него легкие часть легкого приросла к ребру. Uh -huh. Тяжелейшая ли... была операция с травмами. Uh -huh. Высокий мужик такой, сильный. Uh -huh. Вот. Он даже не одна-три операции выделал. Uh -huh. Не захотел делать